вот берем, грубо говоря, убираем вот эту всю историю про наполнение человека, трудовое, то есть, что он что из себя представляет в этой жизни, да, и, как бы, на, во главу глаз ставим ценность его, знаешь, как бы, философское образование, ну, марксизм часть, как часть философии. Нет, сейчас, смотри, Петр, Но я понял. Игорь, и, и вот в этом как раз есть, ну, как бы, и ошибка, это как раз тупиковая история. Смотри, как? просто сейчас наше поколение, особенно поколение молодежи, они идут, например, на какие-то там образования получать или еще что-то, да, или там на какую-то должность хотят. Не для того, чтобы работать. Большинство людей с 80-х годов не для этого в должности какие-то идут. Инженера там, какого-нибудь бухгалтера или еще куда-то. А для того, чтобы просиживать свою сраку там. Чтобы сидеть, высиживать свою зарплату и нихуя не делать. Вот для чего все идут, понимаешь? Понимаешь? кардинально общество с кем, изменилось. С кем работать мы говорили с кем работать То а... ты говоришь что изначально мысль у тебя какая была вот люди собираются там что-то пытаются какие-то вы кружки там ходили вы чего хотите это от левого движения вы хотите какого-то бесплатное бесплатное решение какую-то халявную кнопку хотите получить на которую нажал и у вас все хорошо стало понимаешь им дело нет, нет, абсолютно нет, отказывайтесь нет, самостоятельно как-то думать размышлять действовать я уж не раз, говорю нет. про это и тем более выводить какие-то из этого выводы делать, это выводить очень... из этого какие-то логичные решения. Вот это общество сейчас, поколение вот этих людей, которое у нас появилось за последние 30 лет, именно такое. Они отказываются вообще напрягать свои извилины и мозги, а просто приходят для того, чтобы получить какой-то халявный совет. Ну, а дэнс, ты еще, ты сейчас э, диагноз говорят. ставишь да, есть, ну я допустим не согласен с такой постановкой, ты сейчас диагноз поставил. не согласен, так а для чего выходили вот на вот эти кружки все, для чего вам вообще левое движение а можешь заключить мысль вот ты говоришь, Декстер да. Дэнс мысль вот, в, ну, в, да. в том, что сейчас большинство людей даже те, которые считают, что вот левое движение левое движение, они хотят какой-то халявы опять же хотят какого-то халявного решения вот примерно как Навальный предлагал. Только ну, да, вот, вот, -то а, Петр такое. говорит, что зачем вот это, ну, я как я понял его мысли, зачем таких людей с ними связываться? Так В, это вот, большой сейчас у нас таких у Вот всех вот человек, и пусть мы будем продвигать дальше идею. Правильно, Петр, я тебя понял. Ну, я говорю целевую аудиторию, да, что блогеры на детей и так далее, это бессмысленно. А я говорю про то, что нужно а, с людьми дело и делать. Сейчас, допустим, меньше профессионалов, чем было в 20-е годы 30-е. Согласен? Нет. Не то, чтобы профессионалов, а просто людей, которые отказываются самостоятельно напрягать свои мозги. Вот в чем дело. Тогда нет, люди нет, осознанно -то это делали. Нет, сейчас образование вообще никакое. Не-не, смотри, здесь опять, вот с чего мы начинали в самом начале сегодняшнего вечера, как раз говорили про э, общественную повестку, которая формируется ну, там, искусством, да, вот тем же самым сериалами, фильмами, да, э, про тот же самый Белый лотос или Аватар, да, то есть, э, вот эту несправедливость в обществе, которая есть, да, то есть. Э, сам о нем рассказывает, но дает да. ответ, что только дети хотят справедливости, а взрослые люди наебывают друг друга и вот те люди, профессионалы, которые есть, количество не уменьшилось, их только увеличилось, профессионалов, но я даже вот по своему кругу общения, ну, какие да, вот ну, дизайнер, что? программист. нет, нет, да я вот встречался, вот, допустим, с моими ребятами, с одноклассниками, встречаюсь, вот день рождения был на днях, да, один в банке, другой, айти в Да. а мы же говорим можно дальше не перечислять подожди, подожди, а я, ну, а сейчас нету, я, ну, то есть смотри, это мой круг общения, смотри вот, да вот, они видите, все, это... Годор, они Сидят жопу свою просили, получая я зарплату ну, Нихуя можно не делают профессионалы да, да, ну, давай, Можно давай. я скажу? Я еще ничего не сказал а ты уже меня опровергаешь Вот ну, так вот, значит, ну там был сколько-то человек Десять, да, и вот все как-то состоялись То есть все профессионалы В чем работой. они состоялись? То, что ну, они то зарплату хорошую говорил, Можно я скажу? Ну скажи, ну, в чем вот. они состоялись? А, все являются специалистами В своей области в какой? Конкретно, чего они добились-то? Да, блять, можно я скажу-то в конце концов Да, извини так вот, значит, все они состоялись. И когда я поднимаю вопросы, допустим, я говорю, а как это, вот что, смотри, типа, несправедливо здесь, вот это так. Все много работают, побольше, чем некоторые, там, по 16 часов в сутки многие работают, да, для того, чтобы, там, семью содержать, там, дети и так далее, школу отправлять и так далее. А, все работают на износ. Ну, так, и все понимают, что это что-то не то, не то, да, то есть это какая-то не жизнь, а выживание, да. Ну, я говорю, ну, так, а в чем проблема? Может быть, как-то, вот, власть не такая, еще что-то там. Я их пытаюсь, ну как бы, вести пропаганду среди них. И ответ, в основном, а, тот, что, ну, а это жизнь такая, то есть, а ничего поменять нельзя? Или я ничего поменять не могу? Или, или... не хотят? А, вот я и я вижу откуда у них эти мысли то есть это и это даже не их мысли они как результат а, вот этих вот фильмов информационной повестки которые формируются в сериалах в фильмах где говорят что ну да все так и есть но ты ничего сделаешь ним сделать не можешь, ничего доказать не может да они хотят они а? ничего делать не не могут они хотят dancer прав в чем они состоялись именно отсюда надо плясать они сидят Получает свой с сраный, понимаешь, с бутербродом во рту, и все их устраивает. Точно. Просто Смотри, устраивает. люди с высшим образованием, там, один МГУ закончил, да, другой... Да, да, да, и, и это для один, этого один. они симулировали свое Нет. образование, чтобы получать свой сраный полтюшок всю жизнь сидеть с бутербродом во рту, и ничего, и всем быть довольным, ездить ну, в какую-нибудь... Ну, ты не там... знаешь, жизнь, я тебе скажу так. Э, ну, это, пусть пусть пусть да, ну, пусть... это аргумент. Пусть будет, что они это, это, действительно образованные люди, ты имеешь в виду... Сейчас мы можем надеяться на вот этих менеджеров высшего звена и именно с ними и через, и через них нужно проводить там как-то развитие. Нет, да? нет, я тебе это привел пример, как, грубо говоря, мышление, которое навязывает капитализм. да, И какой ответ был, ну какой им, знаешь, контрпропаганду, как вести, допустим, мне непонятно. Я там с разных сторон захожу на эту тему, ну так, время от времени... Нет, мы же говорили про ведущую силу. Вот тогда были рабочие, допустим, ты говорил... Нет, про ведущую силу... Сейчас, кто эти люди? Мы же к этому ведем. Короче, что Нет. Мы говорили про образованных людей или не про образованных, говорили. А говорил. В чем, с а чем они образованные? Нам надо работать только с успешным успехом. Нам удачи надо и, короче, левать из движения, да? Если в том, либо какая сейчас литва, кто эти люди, ну, как я понял, Петра, mm -hmm. должны Нет. развивать. Не, подожди, это мы зашли на тему того, что есть э, какая-то современная информационная повестка, да, которая э, сформирует образ мысли у людей: что ничего сделать нельзя, ты ничего не сможешь, все кругом врут, все обманывают и так далее. На самом и деле просто этом... Петр, ты пойми, что их устраивает эта позиция. Это самая удобная отмазка для того, чтобы ничего не делать. Ты, ты не инженции. знаешь, о чем говоришь. Когда ты человека спрашиваешь, почему ты работаешь по 16 часов в сутки. Да? Вот. он говорит, потому что мне нужно детей обеспечивать кто, а их, не, устраивает? Что? кто их устраивает? Ты устраивает по его это? Ты как нет, что? ты работаешь по 16 часов в сутки? нет, я вообще не работаю ну вот значит, может быть ты их просто не можешь понять? может быть ты не имеешь связи с реальностью? Да почему я не могу понять? если я, у меня 40 лет трудового стажа почему я не могу понять его? ну потому что ты не работал так, как они работали вот и все. откуда ну, ты, ты знаешь, как я не работал. ты опять как-то предвзято начинаешь относиться к людям то у тебя ну, однажды ценит другой? Ты, ты говоришь о людях, что их устраивает. Я тебе привожу документ, да. что нет, это их не устраивает. Их Но это они устраивает не работать. А что? Хорошо, а что он хочет? Их устраивает, понимаешь, что их устраивает? Их устраивает вообще не работать. И при этом получать побольше денег. Вот что их устраивает. Ну, как бы да. Это обычные месчанства. Ничего щас, нового в этом нет. Мысль ушла. Подожди, о а чем мы пришли к сериалам Юбой? «E я это к чему начал? Нет, нет, вообще я поток, нить может. разговора понял так, что мы говорим о движущей силе. Тогда были рабочие, которые были образованы. я Кучу людей. А сейчас знаю, кто давай получают... давай вернемся. нет, нет Да, да, да. да, да. А, так, и сейчас вот я как раз, да, к вопросу о рабочих, как раз о движущей силе. И сейчас они, да, я с тобой полностью согласен, я об этом, да, говорил. Как бы и вопрос в том, что да, то есть мы не с ними ведем, грубо говоря, общение, пропаганду, да, и это не те люди, которые как раз возглавят предприятия, если что, да, а, ну, какие-то дети, блогеры там и так далее. А Мне что нравится эту фразу возглавят предприятие. Mm -hmm. Ну, он, ну главыш, смотри, главыш. я у Юрика <laughs> спрашивал, я говорю, а вы там все дружно запетляли, заиспугались, что. Я не я не я не я. Ну вот вот поэтому вот и не вы и не вы. Вот, а вот Петр это... даже вот таксисты какие-то работают. Ты думаешь они себя какими-то пролетариями осознают что ли? Они спроси любого, они индивидуальные предприниматели. Они себя даже не, они понимаешь я считаю себя считают бизнесменами. Я крутой я бизнесмен. Он приезжает туда себе работая здесь в такси по 12 часов 14 как ты говоришь. Приезжает через три месяца себе в Узбекистан или там Таджикистан и рассказывает, какой он там крутой бизнесмен. Я этих э, таджиков здесь в Москве сколько видел, они по телефону там Кирдык-Мирдык рассказывают, я немножко просто понимаю, с ними работал. И он там сидит, рассказывает, брат, Москва, работает, тут вообще кайф, на у, деньги, лопаты, грибу. Понимаешь, он даже не осознает себя, кто он. Но и эти тоже товарищи, что... про которых ты рассказываешь, они такие же. У них единственное, что устраивает, в идеале их устраивает, не работать, вообще ничего не делать, а просто деньги получать на халяву. Если есть у тебя какое-то решение, вот ты предлагаешь, как левак говоришь, какое-то решение, вот социалистам, что-то, а какое ты предлагаешь? Вот ты предложи им, ни хуй не делайте деньги получать, а тебе говорят, да, супер, вот это настоящее левое движение. Я поддерживаю. Что сделать? Ну, э -э, смотри, опять мы куда-то далеко уходим. И никуда э -э -э. мы не уходим. Я тебе еще раз говорю про твоих всех друзей, вот этих, которые там знакомы, которых ты называл или перечислял. У Вс всех у них примерно одни и те же мысли. Вот такие примерно, понимаешь, халява. Ну, если смотри, ты предлагаешь э, халяву, смотри, он за. Э, смотри, вот в том-то и дело. Я говорю, проблема в том, что ты не связан с реальностью. То Иди, есть условно говоря, если мне? бы ты знал людей, то ты бы как бы понимал, о чем я говорю. ты просто не понимаешь. Ты подменяешь мои слова своими тезисами и их опровергаешь. Я не говорил про бездельников. Я говорил про. Какие бездельники? Я тебе еще раз говорю, таксисты, которые работают по 14 часов, пашу, блядь. Они себя даже пролетариями не осознают. Они считают, что они бизнесмены. Ты слышишь меня? Ну и это к чему, я с тобой здесь вообще не спорю, в чем? -то? И ты ему расскажешь про да? левое движение какое-либо, да это какие-то лошары какие-то там, Че, это социалисты, кто это такие вообще, ну, я, ну, не да, я, не удачник, я не знаю, я бизнесмен. да, я бизнесмен, а ты мне что предлагаешь там, что, ну, что ты дальше, мне предлагаешь? Это, ты что? Ну это а дэн, ты что имеешь в виду, что-то не понял Ну им не надо тогда это? Нет, процесс, конечно. Да? А кому тогда вот надо? Я не знаю, я спрашиваю, что вы предлагаете? Что можно сказать такого? Да, так вот Петр говорит, надо вести какую-то агитацию там вот среди какой-то власти, чего то еще. Да, да, вот, вот нет, слово что что вот нужно, сказать, чтобы он заинтересовался, когда нет, он считает себя бизнесменом. Подождите, мы начали разделились, остановились на том, Петр говорит, должны ли быть силы направлены на определенные массы людей, допустим, узкий круг, мотивированные вот, менеджеры и там, не знаю. Либо же масса. Ну, вот. нет, ну да, к да, примеру, привод... я просто уточню Знакомых, у которых высшее и, нет, образование. Подожди, я уточню про любой. E e Смотри, я говорил, что нужно на высококвалифицированных рабочих, на да -да -да -да, да, инженеров, да. на да. профессиональных рабочих. Вот на них нужно концентрироваться. Вот он говорит, надо именно вот на таких людей. Желательно на топ-менеджеров. Же на топ ну и что ты им предлагаешь? У них Нету. все в порядке, что ему еще можно предложить? Можно распространять среди всех или работать с определенными людьми. В этом... Вот он получается свой есть... платежок какой-то там, даже пускай 100 тысяч. У него там жопа в тепле, он в Турцию ездит, там какой-то дешманский курортный. Жоповоз есть, жена не ворчит, дает там по выходным и нормально. Все, его все устраивает. Что ты ему предлагаешь? Но у него даже любовь. Не в этого, ты ему предлагаешь все это бросить и пойти революцию делать? Да, но ты сходишься во мнении с Петром, правильно? Нет, я спрашиваю, что вы предлагаете? Нет, подожди, что предлагаем это отдельно. Ты говоришь. Не, вот всего говорит, надо начать вести на какую-то агитацию, у Петра говорит среди Нет, стоп, образованных я не про менеджеров. Секунду. Я говорил. Про разница. Я еще раз повторю, чтобы было понятно. Нет, это принципиально разница. То, что ты переводил пример своих знакомых, кто менеджером работает. Смотри, я этот пример приводил как результат э, этой э, пропаганды капиталистической, которая сейчас есть. И мысли у них те же самые, что и у работяг, да? и все это формируется через фильмы, я это как пример приводил. Да? А работать нужно, я это говорил уже три раза, я четвертый раз повторю, что э, ну, мы с этого начинали, что взаимодействовать нужно с профессиональными рабочими. Тот, я тебе говорил про наполнение как раз, то, что человек... Так профессиональных, профессиональных рабочих назвать? полтора человека на всю страну. Вот, пример вот я, я согласен, что сейчас а рабочих пример. профессионал гораздо меньше, чем в 20-е годы. Да нет, нет, смотри, профессиональный рабочий, я говорю, что это кто? Это тот, кто обладает приемами труда, знает технологию работ, может себя... Какого какого труда, каких работ Прием. Физический труд имеешь в виду? инженеры там электрики. Да, это не особо вальщики. важно, какого труда? Что предлагает Петр? Петр да, что ты нет, нет, подожди, мы тут не про что предлагает, а про людей говорим. Ну Сейчас так про людей Приведу да? пример. Я конкретно привожу. Смотри, вот это очень четко. Вот кто чем-то реальным в мире занимается, вот это очень видно хорошо. Я тебе даже могу сказать, вот ты приходишь, допустим, на строительную площадку, да, если там, значит, ну, допустим, бытовка, да, в ней, значит, грязное постельное белье, мусор, по углам валяется грязная сковорода и так далее. Перечисление, да? перечисление, перечисление. Да, да, это да. до утра, это он умеет до утра, может. Значит, это не профессиональный рабочий. Потому, потом ты идешь, смотришь, что он делает, и он делает, как правило, он э, отчужден свого Если да. у него грязная бытовка, значит, что не профессиональный рабочий, блядь. Да. Вообще-то вообще, не этого рабочего, Извините а его руководство, да. которое не обеспечивало и его элемента, элементарно. Грязная условие. бытовка, нет, значит, нет. он не профессионал. Ну, вот, видите, вот, видите, да, мы не можем. Потому что вы накидываете что-то на вентилятор, а профессионально не имеете. Да, значит, Видите, ты на вентилятор накидываешь, причем изначально накидываешь. Ты предлагаешь агитацию и пропаганду проводить не среди масс, а уже на этом этапе предлагаешь разделить на правильных и неправильных. Mm. Это, же, это же нацизм, Алей. Ну интерес, вот, вот в этом и состоит обсуждение. Давайте на этом... Да, собственно, можно закрывать <с> тему. Ну, интерес, интересно. интересно. Петру, у тебя проблема такая, я есть кое-то жизненное. ну убить. ты уже неоднократно, Петру. Тут ты предлагал да, ценность да, жизни да. определять. Ну да. Вот это, конечно, да? Потом просто... правильно или неправильно. Не, ну давайте, чтобы не накидывать, да, давайте еще, давайте вернемся. Мы прошли быстро, давайте опять вернемся. Значит, мой тезис. Шо, опять? Ну, если кто-то не понял, а вот мы были дэнс, ну, да, и все, да, все понятно вроде. И еще, что тут и... непонятно вот. Ну вот, просто конкретный пример, значит, тот, что у моего товарища, э, этот дед-академик, которого сбил работяга какой-то на маршрутке, э, это было несколько лет назад, но это академик, который ракеты ну в Королеве живет. несчастный ну, случай, то, что там был за рулем работяга, это вообще никакой роли не имеет. А я еще не договорил просто-напросто, да, то, что в этот же момент, э, значит, была история, по которая везде там э, в СМИ э, как бы освещалась широко, когда какая-то деваха сбила какого-то ребенка, э, вот, э, допустим, я в тот момент задумался, ну, если я не прав, поправьте, да, но мне что, кажется... А так вот, что-то я не слышал, чтобы в новостях говорили про то, что сбили академика и какая утрата, да. Зато все говорили про какого-то ребенка, которого там еще и не насмерть сбили, но просто вот он там что-то, в общем, сбили. Да, Обычные вот. работы журналистов, из чего можно на чем можно хайпануть, на чем нет. Но пожалейки хайпануть можно. Ценности другие, если бы это да. было там в Союзе. Тогда бы не разделяли ни того, ни другого. Вот этот ребенок, которого сбили, да, еще непонятно, что бы из него грубо говоря, выросло. Вырос бы какой-нибудь серийный убийца. Или алкоголик, или, может быть, королев вырос. Но Это вероятность, вероятно. того, что, да, вероятность того, что вырос бы, ну, как бы, не пойми кто, как бы, она больше, чем вот тот академик, который сформировался, который вел э, научную работу и двигал человечество в космос семимильными шагами. То есть он один из миллионов людей, который прошел вот этот путь селекции, вот где просто обычные люди, там, потом вот, они, которые развиваются всю свою жизнь, да, и вот был, он был, грубо говоря, один из лучших, да, и поэтому он был академиком, у него там была машина своя, он, несмотря на это, ездил на маршрутке, не суть, ну, то есть ему государство предоставляло, но не суть, это был уникальный человек, ну, так, э, и я говорю, что, э, на мой взгляд, вот ценность утраты, ну, там, или, грубо говоря, горесть утраты вот этого человека, она больше, чем даже если бы этого ребенка сбили, условно говоря. Это в контексте того, что пропаганду вести среди студентов – это одно. А, и в каком объеме вести, это второе, да, а пропаганду вести среди людей, которые состоялись, которые на предприятии, я приводил пример э, э, ГОК э, Железногорский, да, которые технологи, которые создают там это производство, железные дороги прокладывают, копают э, этот, э, карьер там, да, и так далее. Вот эти люди, которые делают что-то в жизни, они, мне кажется, что их ценность выше, чем тот человек, который потенциально может что-то сделать а может или не сделать. И что? если выбирать, грубо говоря, целевые группы, с кем работать, то первое ⁇ это вот эти люди, которые что-то делают. Ну Петр, это был мой тезис. Где я не прав? Петр, Петр, знаешь, что? Откуда ты можешь прав? определить, он сделает он, да, кем он, он станет или... не станет? Тебе кто вот такое право определять? Петр, Пять я знал, что, что ты социалист, но не знал, что национал. Леди Вандер? Ну, разверни мысли, то есть ты сейчас какую-то ерунду несешь. Смотри, здесь вопрос все предельно ясно. Славик очень хорошо охарактеризовал, точно. Не, национал здесь не, Нет, здесь не, не в национальности, а именно в положении в обществе. в разделяет а есть такой же жесткой иерархии в обществе. Да, считаю... Давай, подожди, давай, да. хорошо. ну не убегай, не убегай, не убегай. Значит, смотри, я сказал А, давай Б. Смотри, значит, вопрос такой, что, значит, человек, который... Ну, грубо говоря, да, и человек, я который, у человека, который... нет цены, их нельзя сравнивать и оценивать. Вопрос такой. Сам Может, факт того, что Подожди, ты что, оцениваешь значит, людей, уже стоп, говорит. А вы? Нет. Да. Слишком рано вы здесь это набросились, подменять. Через... Значит, смотрите, я говорил про агитацию, где вести ее в первую очередь, где во вторую. И, и что, то есть хотите петр, сказать, что петр, агитацию петр, среди петр. рабочих не надо вести, а нужно вести студентов? Ну, Пётр из сказал, что горесть утраты от академика больше, чем у какой-то девочки, а то вдруг она вообще наркоматкой вырастет. Да, ну... Ну, ну ничего, я говорю, я, я знал, что ты социалист, не знал, что национал. <laughs> что ты а сейчас о чем здесь национал? Ну ты вообще понимаешь, что ты сказал? Ты подумай вообще об этом. Ну ты что-то говорил. Ну подожди, а что... Ну Славик, он сейчас я будет вам... цепляться к словам, но будет соскакивать. Ты вообще понимаешь, не Если ты пытаешься, пытаешься, пытаешься пыта. определить уже жизнь человеческую по каким-либо признакам или ее ценность, это уже <связан> точно не левый поворот. Ты вообще понимаешь, ты вообще понимаешь, до чего ты договорился? Просто, Петр, я реально с тобой дополню -то а -а -а, Смотри, смотри. А значит, где противоречие, что тут такого? Ну, то есть, где... Ты где вообще они понимаешь, там? о чем ты говоришь? Вообще понимаешь, что ты говоришь? Чья-то жизнь ценнее, чья-то не ценнее. Я, может, развернешься, может ты по-другому скажешь, может, меня не реальности. Я даже обсуждать это не буду, ты вообще понимаешь? Петр, может, ты по-другому с другой стороны зайдешь, что ты имеешь в виду? Нет, давайте без курятника, значит, давай, вот я сказал, допустим, я задумался на эту тему, да, и у меня был такой вопрос, да, я его озвучил, я считаю так, то есть где я неправ? Ты ну и еще, вообще... раз проговорили, проговорили Без... еще раз проговорили, проговори еще раз. Я вообще понимаю, что ты Запущи говоришь. Заключи мысль, пожалуйста. Тут не надо ничего заключать. Ты вообще просто ты вдумайся, вообще по что ты говоришь. Что есть чья-то жизнь, да. и подожди. она менее ценная, чем жизнь другого человека. Ты вообще понимаешь, что из этого следует? Ну смотри, Ну, подожди. ну, ну смотри, подожди, давай, да. Вот именно так я считаю. Вот именно так, а, поэтому все. в Советском Союзе расстреливали маньяков. Вот именно так, поэтому. Потому что их жизнь не цена была относительно общества. Что тебя в этом смущает? Нет, жизнь... расстрел это была высшая мера наказания. Ну да, то есть Там они жизнь. отнимали жизнь, и я считаю, что правильно. Маяк отрубил 40 Нет, человек. человека утилизировали, не, не отнимали жизнь и не оценивали ее, как ты это делаешь, а просто утилизировали. Нет, Физис. подожди, подожди, а сколько старой гвардии большевиков, допустим, расстреляли, они тоже... Да, сказать, то, что было 100 лет назад, я считаю, да, не, не Я, не ходу, я не с тобой. Я Петро говорю, вот на его тоже говорим, что вы маньяков говорите, что Вы куда-то вы Столетней куда вы... давности. Не, а чего вы несете? Выиграть? Ты что несешь? Вот Славик, ты подожди, ты подожди, ты что ты несешь? Ты, ты вообще понимаешь, на остановись на секунду, ты вообще понимаешь, до чего ты договорился. Да, я понимаю. Ты начинаешь, ты начинаешь жизнь, и оценивать, чья жизнь сильнее, а чья нет. Ты вообще понимаешь, куда ты дошел? А, подожди, ты понимаешь, что ты несешь? Ты берешь да. Чикатилу, говоришь, что, что его жизнь цена, и он должен жить, правильно? Ты про это говоришь? Ты говоришь, что им жизнь ценной жизни можно сравнивать. Вот, ты говоришь, что, да, да, да, вот ты говоришь, что Чикатила, который убил 50 человек, его жизнь бесценна, правильно? Да, Петя, пошел, Петя да. пошел в атаку. Лучшая защита нападения. Петь, ты и до фашизма договорился. Что тут Но непонятно? Ну подождите, пока. Тебе популярно монстры, объяснили, что, что оценивать людей, разделять их по каким-то признакам. Все, приехали, это фашизм. Ты именно до это этого договорился. Разделяете. Это вы разделяете. Я говорю пример того. Я здесь не вижу противоречия, что почему тогда, значит, чекатил, которого 50 человек, его э, приговорят к выше. Чикатило грязи. это преступник. Там никаких признаков нет, это просто преступник. Его жизнь бесценна. Петр, ты я тебе еще, раз... тебе еще раз объясняю, Петр, ты понимаешь, что ты из твоего вывода следуешь... Подожди, ты сейчас подменяешь понятие, ты говоришь не о том, о чем я говорю. Да, а ты мне рассказал, что я кого-то оценивал, Знаешь, и что-то там, что-то мне дай, говорил, дай, и все так далее. Я оценил. тебе привожу пример, значит, и не надо уходить с темы. Смотри, на значит, я говорю, значит, Чекатило, которому 50 человек убил, Значит, его приговорили к высшей, высшей степени. Какой имели право Славик, тогда? Славик, тишина, дай-ка я отвечу на чекатило. Чикати... Жизнь чекатила так же бесценна, как все остальные жизни. Поэтому его не просто расстреляли, а его судили, доказали, презумпция невиновности работала. Все было доказано и, соответственно, приехали. При чем тут чекатило? Что ты за чекатило, цепляешься, как утопающий за соломинку? Ты ответь, ты ответь за то, да, что да, ты фашилю тут... Его не судили фашизм, по каким-то признакам, спасибо, как как не закончили. Давайте про Чикатило. Его Значит, не судили по каким-то признакам, как это ты О, Его осудили, и почему жизнь отняли у него? Ну да его не по признакам судили, как О, ты делаешь. дурака включил, смотри-ка. Ему пока только что дурака, объяснили, пока что прижим с факты, доказательства. Именно потому, что любая жизнь бесценна, поэтому это не просто расстреляли, а именно приговор... И у него жизнь отняли, что значит приговор. О, все. Вон дурак. Ты дурака включил. Приехал. Ты дурака... по чем оцениваешь <свист> сейчас людей, <свист> пытаешься оценить? По преступлениям или по каким-то признакам? Не, подожди, мы говорим про оценку жизни. Сейчас здесь истерика будет. Мы не говорили про то, что жизнь бесценна. Чикативы по судей не оценивали. Смертная казнь в Советском Союзе существовала. Какая оценка жизни, блядь, Дэнс, и при этом мы с тобой оторваны от реальности. <свист> <свист> Прикинь. <свист> <свист> <свист> <свист> — Какая оценка жизни? — Давайте, Бедр... давайте... Ну, кудахтать не будем, давайте к делу. — Вот так, да. я серьезно а говорю, ты по не кудахтешь? — То есть я, я правильно понимаю? То есть жизнь можно оценить, то есть можно количественно выразить цены жизни, правильно? Да. — Я не знаю, что ты понимаешь, я тебе привел пример. Значит, есть Чикатило, значит, его посудили по человеческим меркам, оценили его жизнь, его преступления. — Ничего его не оценили. И расстреляли. Ну, не давай. его оценили, а давай. его поступки. разные. Оценили не человека, а его поступки. Подожди, Петр, академик, подожди, академик ребенок, ты и сравнил, правильно? Его осудили под... по конкретным доказательствам. Его Смотрите, вины. Значит, а вы... ты пытаешься судить людей по каким-то признакам. Вообще не по признакам, вообще, по каким-то предрассудкам своим. Признаки, но вот признаки преступления есть тоже у него были признаки, по ним посудили. Определенно а ты говорил про какого-то там мальчика, который бесполезный почему-то для общества, потому что он неизвестный нет, этого не говорил. Это что? Это ты вы... не говорил. Этого... Говорил, ты говорил, говорил, что мальчик бесполезен, вы... из него может чекать, еще, еще вырасти, да, а академик еще раз, уже состоялся. Давайте я, если вы не поняли, я вам вопрос еще раз формулирую слишком да, рано, да, куда начали. ну что ж ты грубишься, да нет, начинается слишком. Это вы, это, а это, ты никуда? Да, разгутарились. Смотрите еще раз, тезис повторяю. Значит, э, в СМИ, значит, была, э, значит, э, волна по поводу того, что ребенка этого сбили, да? И никто не сказал ничего по поводу э, академика. Ну давайте. И что? Вот. И что? И вот смотри, Олдман, дай мне секундочку, я в С так, вот, Нужно было сделать только такой вывод, что э, в средствах массовой дезинформации Лучше подать вот этот случай, но не упомянуть случай с академиком. Почему? Потому что э, пытается нам внушить, что у нас э, нет никаких академиков, нет никаких э, нормальных людей, а все одно сплошное быдло живет. Для чего? Ну, для того, чтобы все взоры обратились на э, нашего главнокомандующего. Ты да, глубоко да, копнул Питера. слишком. Для, для Петра это слишком сложно. Для того, чтобы расчистить поле, что у нас есть Потому только мы куда мятер, Для царь. того, чтобы растить таких, как Речи. Поэтому никогда не нужно понимать, что у нас есть какие-то академики, какие-то заслуженные люди. Нет, я смотрю, с какой стороны информация подается. Но, в любом случае, это те ценности, которые на данный момент... Ну, подождите, а вот, значит, мне тоже интересно по поводу ценности жизни, что жизнь бесценна... Я, я, вот, я это... имею в виду как обывательское сознание, там, да, действительно, на чем хайпануть можно на то и спрос будет. А с удовольствием а будет смотреть а на грязные трусы в каком-нибудь шоу, чем э, переживать по поводу отсутствия отопления в какой-нибудь школе захолустной. Ну, это демагогия. Давайте вот к делу. Смотрите, значит, э, вот это вот было по поводу того, что жизнь человека... Это Питя, вот то, что бесценная. ты сейчас хотел сказать, это демагогия. Понял, вот, да? Э, значит, то, что человеческая жизнь бесценна и так далее. Ну-ка, а вот как это тогда у вас ну, в голове укладывается, что вот там, те же самые репрессии 37-го года, когда вот это жулье, все варье, да, <свят> те, кто уничтожали предприятия, станки, да, и которых потом расстреливали, да, то есть их жизнь, она настолько цена, что их нельзя было расстреливать, Вот так считаете? Или как? Без приговора? С приговором. Без решения суда? С приговором. А зачем? То есть был суд? Нет, вы сейчас говорили, что жизнь бесценная, и да. ее отнимать нельзя. Да. Но... Факты. Их судили по уголовному кодексу как преступников. Да, то есть э, за их деяние они оценивали их жизнь. Это не оценка жизни, это приговор не именно человеку, а его деянием, что он делал. Это разные вещи. Ну, то есть, э, в общем, смертная казнь имеет право на существование, правильно? Смертная казнь имеет чего? Право на существование. Это, на то время, это, да. Это, это как кому больше нравится. Хочешь смертная казнь, хочешь пожизненная, хочешь электрический стул, хочешь э, инъекцию по вене. Чего крематорий есть. Да, можно крематорий. Это уже вопрос десятый. Или как это называется? Заморозка сейчас модно. Да, можно и так. В Китае, например, знаешь, что делали с преступниками? Их кастрировали, на цепь сажали на всю жизнь. Так, так что это так не вопрос. А Такое больше устраивает? Так что это не вопрос Обширные оценки людей. Знания, да. это, оц... это вопрос оценки по... их поступков, а не оценки самих людей. А ты, Петр, как раз оцениваешь это именно вы людей. Вы говорили про оценку и вы закудахтали. Я про оценку людей не говорил. Опять закудахтали. Смотри, какой... Петр, а ты говорил брат. А ты не кудахчишь, Нет, Петр? Ну в контексте. Что значит? Я сказал то, что сказал, то, что вы хотели услышать, то вы услышали. Нет, ну вы я что много то есть тоже кудахчишь, да? Мы спросили, Петр, ты ответил, ты сам сказал то, что да, ценность разная, ты ответил, был вопрос. Я говорил ценность в контексте информационной повестки, и то же самое я говорил про агитацию, если ты О, не понял. Ты я говорил, что агитация ну, да, среди студентов, она второстепенна, прежде чем у рабочих, а вы начали про оценку нет, людей, говоришь что я людей оцениваю. Я говорю, что ну это вы просто... Ну, короче нет, Дело в том, что подготовленность к пониманию своего положения в обществе, не зависит от профессии, устремления и так далее. Это зависит от состоятельности человека, опять же, не в смысле успешности, как ты это понимаешь, а в смысле его собственного самосознания. Он может работать или не работать, но при этом он может состояться внутри себя, как человек, просто наблюдая окружающий его мир. Это называется жизненный опыт ну хорошо, что вы поняли, как я понимаю, да, но, к сожалению, что не то немножко, да. А но ты уже но на этом вопрос? Э, мы начали с того, что это вы пока меня наделяете какими-то своими э, этими определениями, э, мы начали с того, что э, нет, э, нет. левые тусовки собираются, где люди говорят, десятилетиями уже, да, говорят о том, о чем, да, и в чем вопрос. Да, Славик предложил, что никого учить ничему не надо, нужно как скот гнать куда-то, да? Mm -hmm. а, а я да, сказал, что по а вывод, а, вывод неправильный, что вывод в качестве людей, просто на эти мероприятия собираются не те люди. А вопрос тогда следующий, какие люди собираться должны, то mm -hmm. а, ну вот здесь вот у меня было некое предложение, что это люди делают. Слушай, если Славик судит по себе, это не значит, что это истина в первой Ну мы, мы не спорим здесь, не ругаемся. Смотри, мы пытаемся Нет, разобраться, вот в чем проблема. Они разделились. Почему десятилетиями, с чего мы начали, у вот эти кружки собираются, левые обсуждают, да. А, а, а сейчас что даже обсуждают? на фоне э, последних этих терроров, да, что даже вот и туда люди боятся идти. Да, ну, ты может, когда может, последний раз? Кажется... Когда ты первый раз пошел на кружок? Вот давайте с тебя конкретно начнем, если ты говоришь, там люди собираются. Ты говоришь, ходил? Ходил, куда ты ходил? Да не важно. Когда? Сколько? Скорее, ходил. сколько. Да. Ходил. Ну, куда? И когда? Конкретно сейчас разберемся. Ой, зимой куда ходил. ты ходил? Зачем ты ходил? Ну, это бесприметный разговор. Главное, что почерпнул. Как бесприметный? Ты говоришь, какие-то люди собираются бесполезно. Какие люди? Куда собираются? Зачем собираются? Ну, когда ну, собираются? Помните, Ничего не да, я я я вот я ясно. Конкретно фамилии, явки, адреса, пароли. А куда ты уходить? Вот мы сейчас сидим... Ты вот когда выходил, первый раз, вот ты позаинтересовался левым движениями. Я уверен, что не больше года назад. Вот уверен, это практически 99%. Что ты еще Славик, что вот большой... Ты, ты жизнь вообще не знаешь. Ты ошибаешься в своих оценках. Ну а когда ты, скажи, первый раз, когда ты... А я говорю, даже заинтересовался хотя бы. Вот видишь, ты вообще просто... ты. ты можешь сказать, когда? Ты малейшего представления о жизни не имеешь, а здесь диагноз собираешься ставить. Когда? Ты можешь сказать? — Лет пять назад я тебе говорил уже. — То есть, 5. Петь, Петь, у 5. тебя подход молодого, очень молодого человека, который действительно жизнью не нюхал. И именно этим ты пытаешься упрекнуть собеседника, что жизни, говорит, не знаете. Это вообще Смотрите, не касается людей, кто, знает, народа, жизнь, да, кто вы, знает жизнь, кто не знает жизни. — Мне очень интересно Подход мнение, у тебя спасибо, как, что, как спасибо, у какого-нибудь тупого, на, тупого навольненка. Да. Спасибо за оскорбление. Спасибо за оскорбление. Если бы у вас я была не сказал, возможность, что ты, я сказал, если, бы... это разные если бы вещи. у вас была возможность меня отсюда выкинуть, я знаю, вы бы это сделали, как в другом чате. А тут выкинуть? Спасибо, Петр, сначала их искорбил, а потом такой... Давайте к теме. Вернем. Мы оцениваем жизнь. Вернемся, Петр. Давайте, тебя. К <с> Давайте к теме вернемся. Мы начали с того, что. Давай, так, есть... куда ты ходил? Есть террор, значит, некий, да, который произошел в Питере, террористический акт, а, и является ли это, допустим, основанием для того, чтобы больше не ходить на какие-то массовые мероприятия? Вот вопрос, Нет, не является. Стоп, а, а, а где тут террор? Ну вот как раз вчера или позавчера, когда был взрыв, то что это. Ну и, ну, и раз, разборки, допустим, криминальные. Почему именно террор? Ну вот Славик, допустим, сказал, что из-за этого он больше не хочет ходить на массовые мероприятия. Да Славик я по не себе не... судит. Чего ты там на пять, Славик? А у нас я, есть я, массовые я, мероприятия в Левом Движении? Есть. Еще 15 февраля, апреля будет. Вот какая-то будет у них, я туда не пойду. Форум. форум. Митинг, что ли, который? 15 апреля, что ты, про митинг, что ли? Нет, форум. Нет. Там какая-то, да, вот там какой-то будет у них форум, я хотел разгонять. В Москве Пойдем. форум в торговом да. комплексе Измайлова. Во, вот на это торгового да, какой А что за форум -то? Я Тебе я ссылку дать еще. или что? Нет, как как, как называется ну, выпуск... около патриотический патриотических форум. Ну, называется вот. русский мир против мирового фашизма или как-то так. Да. Но собираются там в основном левые. В смысле, а чем здесь, вообще здесь? А чтобы левым разрешили собраться, Ты и меня название пришлось... Нет, просто ты сказал, что влево, лево, и ты вот это название назвал. Как оно сочетается? Я пытаюсь сказать. Ты меня спросил, как называется... Да, Денсур, Ну, ты меня спросил, что? Как называется? Нет, ты просто сказал, что это левая поверхность. Да. Ну там... А как это сказать? спицин. Я не знаю, Семин будет, не будет. Ну, если вы позволите, друзья мои, я бы объяснил, но вы что-то это, аллей. Это, это все вполне объяснимо. потому что чтобы левые нормально могли собраться, им приходится рядиться э, mm. вот, вот, вот в такие вот формулировки. Вот и все. Yeah. Ну наверное yeah. да, из-за этого. Ну вот если значит, э, допустим, даже тот же самый Славик, да, он после последних событий, да, боится туда идти. То есть получается, что террор имел воздействие, да, на него. То есть это, Ой, получается. Ой, Славиков, поставь ребенка в покое. Да. Они он, он, он и так напуган, бедный Хотел бы отходить, я не пойду Вдруг там еще кого-то взорвут Ну его нафиг, я не буду больше мероприятия массовой выходить Мне страшно я, я Разве это хочу? массово будет работать? Я, я, я не нет. знаю, я не знаю, вот был, был теракт, хослы, короче, что взорвали какого-то чела. Вот они возьмут и также взорвут это мероприятие, скажут, что там. Нет, его взорвали, потому что он непосредственно было публичное я лицо. Я даже не драться не хочу, кто-то кого-то начал взрывать. Я не буду больше а хотите. Ну, нет, я к тому, что вот У. мне кажется, нам это не страшно, потому что оно настолько, вот это движение левое непопулярно, и, допустим, кто там спит или кто. Да а на кто на него не внимание не обратит? Решение, с той то стор... Подожди, с той стороны, что будет что совершать против него? Вот, короче, мне на да. букву оторвет, короче, ты будешь мне это объяснять. Да? Я не знаю, чего об этом вообще говорить. Одного человека погиб, он его, скорее всего, даже свою брали. А ребят, ребят, ну вспомните 90-е. Там чуть ли не каждый день кого-то что-то взрывали и так далее. Не каждый, каждый месяц. Ревизма. Вот, в Москве целый дом взорвали. Мы уже на другую тему да, переходим, переходим. — Короче, я советую никуда не ходить на какие мероприятия, я Там боюсь, с дома выходить. Славик, у тебя дом заминировали. Убегай. — Я проверил, мне удалось искать. — Ну, а вопрос. То есть, получается, что у кого-то, ну, допустим, если мы не берем Славика, а просто гипотетические, да, что, ну, интересно, есть некий информационный повод, да, и он, получается формирует такую как бы шкалу, да, то есть э, идти и подвергнуть себя риску ну, кого э, это и это? ли ну для стереотического обывателя, допустим, какого-то. Ну, я нет, я же не про тебя говорю. Yeah, я англ. говорю, что э, Ну вот просто э, я пытаюсь понять э, ну, ситуацию, что То есть э, есть какое-то событие, да, и потом получается для человека встает выбор. То есть э, поучаствовать в этом событии важнее, чем риск, который э, ну, там, это участие за собой несет. Да, и он уже для себя делает вывод а, ну на самом деле это тоже такой фильтр получается интересный, правильно Не, ну от конкретного события же зависит ну допустим вот этот форум будет вот он мне кажется мало что он там значит и тут там неважно пойдешь ты не пойдешь а, а если там вопросы не подожди а если бы вопрос стоял там массовости допустим выйти там 500 тысяч вышли в москве и поддержать э, допустим левую лево безусловно надо идти а здесь ты видишь, ты риски оценил. Ты оценил, что это не так рискованно, поэтому можно сходить. Нет, а почему это ты, рискованно? Петр, а как ты риски бы... оцениваешь? Подожди, массовость, да, возможно там э, сообщили, что возможно там подрыв, но важность этого мероприятия высокая. Нет, Пётр, а как идти. ты риски оцениваешь? Ну, каждый для себя. Вот Славик оценил как высокий. и Нет, более каким, путем? Какие, каким путем ты их оцениваешь? Да не я оцениваю, а Славик и Ебой оценивают. Один мало, второй низкие риски, а второй высокий. А каким путем? Математическим, я не знаю, каким-то ну, экспериментальным не. путем вы оцениваете риски? Или что вы делаете? Вот какая вероятность того, что тебя не, могут я... бить? Не например есть, там нет, переходя нет. дорогу ну, там или где-то еще нет, какая нет, вероятность нет, того? Нет, она нет, выше это вероятность нет. того что ты ему тебя могут взорвать там где нибудь террористический дэнтер меня понимаешь в чем проблема мне все равно эту вероятность просто если она случайно упадет и будет один процент я не буду успокаивать тем что у меня руки нет но была же маленькая вероятность взрыва но я и пошел мне это вообще не надо типа, славик, вот в чем славик как ты вообще живешь почему ты еще не повесился я ну, ведь, ну вот прямо сейчас может метеорит прямо попасть вот именно тебе в голову. Вот ну да. не сгорит он в атмосфере, вот долетит четко. До Вероятность, наверное, такая же. Хохолы стали что-то взрывать. И я не хочу ходить туда, что могут потенциально взрывать хохолы. Что мне даст поход на какое-то левое движение? Я вижу, кстати, особенно в жизни. Я и так четыре лет грязук видел. И что я получу, и что из-за меня я могу остаться там без безумки, без ноги, я не знаю, без глаза. Ну, и и почему этот разговор про взрывы, про взрывы? Ну, ну как вы стали взрывать всякие. Ну это, ну, и чё? Я напуган, короче. Кого взорвали-то? Да блогер взорвали -то? там какого-то. Блогера? Нет, не уверен. Наверняка Конечно. он где-то ну, еще можно... был замешан. Ну да, он этот был корреспондентом. Каким где? Там. Ну <связывая> можно сказать, что это было сделано для того, чтобы перебить информационный фон на фоне боевых действий. Да парни, он ничего не которые... рассказывал, то отдых... он военным, он военным воен... воен... крыть. Корреспондентом был да, он. Воен, он, был... Воен, он сам <связывая> и... воевал и был корреспондентом А, он сам воевал? Да, он он в тюрьме сидел на Донбассе, когда вся эта штука началась. Его ну, выпустили и... в тюрьмы, чтобы он воевал. Его за это амнистировали. Я что, вообще на... его не смотрел, он какую-то ересь да, там. Не... Да это так не это важно. Нацик, Суть в том, что он был популярный. Да, и он, он был российский. Вот и все. Плюс, плюс, в этом все. Ну, плюс то, что еще и популярный. Все правильно. Все логично. Делали его 500 тысяч подписчиков. Он такой популярный был. Достаточно. Все правильно. Но при, при чем здесь? А смотри, а вот вопрос тебе, кстати, от, ответ. Ну, а вопрос в том, что, смотри, получается, что ценность, вот, допустим, конкретно для Славика, да, ценность участия в этом мероприятии... Ну, Это не смотри, ценность, а смысл ну участия. Ну, я же не да договорил. Ты постоянно смысле... говоришь такими словами, блин, что хрен тебя поймешь. Ну, вот Просто надо дослушать, и это будет понятно. Да не ценность участия, а смысл участия в мероприятии. Вот, вот для Славика ценность участия в мероприятии, Фу, она ниже, чем тот риск, ну, вот, та вероятность того, что, ну, грубо говоря, риск вероятности какого-то события там негативного, да, то есть он не видит, что это важное. то есть если бы он считал, что это какое-то мероприятие важное, да, чтобы очистить выражать свои мысли коротко и ясно что ты, нет, что я что ты не слайда в этом он, по говорил, да он чё... опасается он не говорил про цену ну, я но не б... ну, так нет я ну не смотри я же говорю про следующее что э, вот допустим э, есть какой-то террористический, террористический акт то есть э, задача у акта посеять страх Получается, что человек в том же самом, ну, то есть это -то тоже какая-то своего рода оценка э, вот каким-то мероприятием, да, то есть если человек посчитал, что участие в этом мероприятии, ну, ты тоже самое сказал, что, допустим, если бы был митинг, я бы... Я сказал о важности. Да, да, да, то есть если он важен, то ты бы э, пошел, да. потому что это важно, понимаешь? Да. А вот это, получается, что вот эти все мероприятия такие, да, встретиться, поговорить, вроде бы и ценности они в себе, получается, не несут. Ну, получается, мы к тому ну, бы, там, там если бы я видел более кон конкретики какой-то, да, я бы пошел. Неважно mm -hmm. там, допустим. Когда я был маленький, я видел очень хороший фильм, там... О, вспомнил. «Приключения желтого чемоданчика». Там был охренительный медицинский препарат. Антибалтин. А вы, жалко, не посмотрели и другой мультик, где про воспитание говорили, где неприлично перебивать. Вот, вот это вы пропустили. Неприлично перебивать при выполнении регламента. А когда только один товарищ и вещает, да еще на аудиторию говорит, хрен тут кудахтать. Ага. Это уже проявление неуважения. Короче, Олман, я не знаю, мне как Петр сейчас немного говорил. Сейчас Петр скажет, а мне вас не за своего... что уважать, да? Ну так к теме вернемся по поводу мероприятия. А почему ценность у какого-то события низкая или высокая? Да? То есть вот почему на что-то стоит ходить или не стоит? Вот Что-то эти мероприятия создают. Ну, как... Я уже говорил тебе, Петр, про это. Если информативная повестка несет какую-то пользу для тебя конкретно, информация на этом форме мероприятии или каком-то митинге, чем угодно, тогда это полезно. Если не несет, тогда это мусор. Какие-то конкретные шаги, допустим, предлагаются, это, это, и что, это на что-то может повлиять. Нуж, нужный, допустим, вот если для тебя поболгать... конкретно, вот 15 апреля, будет полезный форум. Там и про историю будут говорить, и про опыт советский, и про все, кстати, и про, и про да. поведен, кстати. В этом плане полезно, да. А, и я а просто и, не знал вопрос: он... а что, да, вот смотри, это вот зафон. вопрос, какие люди говорят, о чем, да. То, что. Uh, Но ну, если посмотреть, вот историки, публицисты, блогеры, uh, ну и, и вообще, в принципе, такие интересующие, ну вот так я просто сейчас посмотрел афишу, там как раз uh, такой состав, это те люди, которые формируют повестку, повестку? приглашенные формируют. Ну, то есть, они, вот Дэнсер сейчас говорил, что, значит, если там есть информация, которая там побуждает к чему-то, ну, где есть... Ну, ты посмотрел на людей, которые там будут, соответственно, ты можешь делать выводы, какая будет информация. Ну, я, основываясь на опыте, могу сказать, что... Ну, Каком вот опыте? На вот своем жизненном опыте могу а я основываться. И? Ну, интересно. А вот я сейчас тогда и скажу, что на моем опыте я могу сказать, что много этих роликов, много этого срачка в интернете, да, вот они все друг друга разоблачают, но что-то получается, что никуда это не движется, да, поэтому ну, я бы оценил, что это, ну, неинтересно. Бесполезное мероприятие. Тебе неинтересно, да? А вот я оцениваю так. Дэссер. Ну тебе не интересно. Дэссер. Слушай, а мне понравилось. Так Чувак. в этом-то и проблема. Потому что ничего Хантер не интересно, открыл, и ты постоянно задаешь такие глупые вопросы, на да, которые да, легко да. можно найти ответ, как раз Точно. вот там. Ну видишь, в чем дело, что вы вдвоем мне ставите диагноз без перерыва, да? Вот э, я предлагаю какие-то темы, обсудить, а вам вы вместо того, чтобы что-то обсудить, вы просто а ты глупый, ну, не притворяешься в моем присутствии. И чё прилично? На самом, ты постоянно обвиняешь людей то, том, что у них там нет опыта, они не оторваны от жизни. Они читали Платона, а ты Смотри, да, когда а меня отрубают, да? я отвечаю, да, то есть, и я не начинал этого. Просто а, я отвечаю, имею право. Как со мной говорят, так я и в ответ говорю. А, ну смотри, вопрос такой, что вот, значит, великие а, YouTube-деятели, да, они вещают уже на протяжении многих лет. Но мне просто интересно разобраться в вопросе, где я не прав. А, проте, а, вещают на протяжении многих лет и гоблин и этот э, Семен, да, там и вот эти все, значит. Не, ну, надо все-таки нужно разделять гоблина, если мне кажется, это не одна. Гоблина там не будет Да ему Вот, вот допустим, смотри, вопрос такой, да, вот где они правы, да, поправьте меня. То есть они, значит, вещают много лет, а, а где результат? Вот допустим, я читал Аристотеля, допустим, я вот не не такой образованный, как вы. Я извиняюсь. ради бога, что я тебя перебываю. А какой результат ты бы хотел? Вот ты говоришь, а вот, где результат? Раз, а что ты от них ждал? Как раз по деятельности можно судить, э, о, о, по результату можно судить о деятельности. Ну так а результаты да? и и вот какие, как раз, какие должны были бы быть? Да, вот я сейчас вижу результат, что э, уровень жизни падает, да, что с каждым а годом... А это, это от этих блогеров зависит, что ли? Я не знаю, я вижу окружающую жизнь. А зачем же жизнь. ты на них на это натягиваешь? Я вижу окружающую жизнь. То есть ты говоришь, я не вижу у них результата. И при этом за результат выдаешь уровень жизни населения в государстве. А при чем тут эти блогеры? Ну, то есть, если они, то есть, общество, и они ведут какую-то работу, то, наверное, она должна как-то проявляться. Ну, я бы предположил. Mm -hmm. Да. Она проявляется если... Популяри... сильно за вот эти последние три года. Популяризация mm -hmm. левая идея. Да. А, а что тебе, о... Петр? подождите, а что, Пётр, тебе не понравилось у Гоблина? Ну, я говорю, что по любую деятельность можно оценить. Но, вот, но нет, ну нет, почему результат? Они передают, передают информацию, патри, а вот и результат и это, это переда, переданная информация. Какую информацию тебе не понравилась или понравилась, например, у гоблина. Ну то есть получается, что ценность в идеях, правильно? То что если кто-то что-то говорит, какую Чё, блин, идею ты слышишь, что я спрашиваю? и про результаты или про ценность? Я про ценность могу... Нет, ну вот если вы все не будете говорить одновременно, накидывать, то возможно мы продвинемся дальше. Но ну, смотрите, если ты будешь вопрос, говорить -то... внятно, тогда они будут накидывать. Спасибо, продолжайте делать оценки мне. Я жду, мне очень интересно ваше мнение. Я вопрос тебе я... задал. Так, вопрос. Я как раз и пытаюсь понять. Смотри, если Ответить. они что-то делают, то результат это пропаганда. Вот как и Бой сказал, за последние три года большое распространение там идей, левых идей. Ну. То есть, э, вот это распространение, это можно считать результатом? Да. Ты же да. заинтересовался? Я заинтересовался. Ты заинтересовался, Петр? Ну, из-за этого мир как-то поменялся. То есть это, ну... Ты же заинтересовался, том, а может быть результат. Мы еще Все. Том, Вопрос закрыт. Принять. Сама их деятельность, это уже результат. То, что они вещают, это уже результат. Это и есть агитация и пропаганда. А ты хочешь революцию сразу, что ли, по щелцку пальцу? Ну да, как Максимка.